Откуда на улицах города столько дорогих машин? По итогам 2018 года обанкротилось более 50 тысяч российских предприятий и компаний. Что происходит с имуществом этих компаний? Оно продается на специализированных электронно-торговых площадках по ценам значительно ниже рынка. Прямо сейчас на торги уже выставлено более 48 тысяч активных предложений, а их суммарная стоимость превышает 500 миллиардов рублей. А ты тут при чем? Ты можешь на этом заработать! А как, я расскажу на вебинаре. Жми на кнопку «Регистрируйся» и приходи на вебинар.